здравствуй мир еще один черный тест и еще один претендент на топ в категории лыжи для среднего длинного поворота или как у нас на тестах плохая перформанс и вы сейчас увидите ее в титрах поехали ни одного нарекания про эту лыжу не скажу по итогам катания лыжа мне показалось абсолютно прекрасно однозначно это топ однозначно это хороший уровень однозначно это вообще шикарные лыжи и... Дальше вопрос только в деталях, да, то есть я не буду томить, да, есть, по сути, у меня в голове сейчас по итогам этих тестов, по итогам тех 10 моделей в категорию, у меня на первое место ломятся три лыжи. Это вот это, это Волков. Опять-таки, как вы помните или еще узнаете, который я не знаю, что за лыжа, но узнаю, что Волкл, и Atomic X9, да. Atomic X9 однозначно уже проиграл Волкл, потому что Волкл нету мертвой зоны, у есть мертвая зона. Но теперь вопрос, Волкл или вот это то, что вот сейчас это понятно, что это Илан 16i. Это 100% они, тут даже не надо вот думать и не надо гадать головой. Вопрос только в том, что лучше, да? Потому что Волкал очень динамичные, очень универсальные по стилистике отания лыжи, очень интересные. Эти очень легкие, легкие в управлении и обладающие еще большим диапазоном поворотов. И при этом эти повороты они настолько легко получаются, да? Они немножко менее динамичные, чем волков, но они очень маневренные в плане вообще вот радиусов поворотов, то есть. Я не знаю, в какой поворот их можно там вообще дожать. Но при этом они не лажают на скорости по стабильности они и, и дают уходить. Ну, я не знаю, ну, в 10 метров, может. В принципе, если это не крутой склон, и нормально, есть за что закляться, там, в десятку они легко уходят. Я не знаю, что это, я не, не вдаюсь в подробности. Может быть, это действительно амфибия. Может, это действительно там что-то еще. Может, как-то вот что-то там карта легла. Но они это сделают. Моя задача не вдаваться в детали там, Технологического процесса Моя задача тестировать как они едут И я говорю что они едут Они дают вот эту вариальность безумную Мощнейшую И она прекрасна Вот Мне на этих лыжах я, У меня было ощущение что я могу все То есть я на них ехал Мне было кайфово Вот просто пипец Вот Мне показалось что они немножко не динамичны Они немножко придушены За счет того что они очень размягчены на носках И... Динамики вот как-то Такой вот, что нету, что ты зажимаешь С носка, да, уходишь на задник И получаешь вот эту всю, по всей длине Вот эту пружинность Вот этой по всей длине пружинности мне показалось нет Но Я эту лужу, опять-таки, это еще не первый раз Она всегда была хороша И у меня как раз всегда были сомнения По поводу работы на мягкой трассе И сегодня я попал на мягкую трассу И понял, что она прекрасна, она вообще идеальна Она еще и всеядна по Мягкости склона у меня к ней нет ни одного вопроса Вот, ну, наверное, мне надо теперь пожить с этим Как-то подумать, еще, может быть, появятся в этой категории Какие-то еще новые лыжи Там все-таки что-то, все-таки новое появилось в этом сезоне Буду искать, буду продолжать поиск, тестировать Естественно, обновлю рейтинг И они там, наверное, появятся, если еще не появились Но это точно топ Точно топ С первого по третьего место точно за ними Вариант только, вопрос только, какое место, да? Ну, следите за обновлениями, подписывайтесь, ставьте лайки, больше катайтесь. Пока!